Всем привет! В этот раз я хочу сделать более ленивый ролик без особого монтажа, а просто с игрой на фоне. Поговорю я о искусственном интеллекте. В комментариях помню, кто-то даже хотел ролик на эту тему. В последнее время появилось много новостей о чат GPT-3. Это умный чат-бот, разработанный компанией OpenAI. Меня особенно бесит, что компания называется OpenAI но при этом чат GPT является проприетарным. Не буду лукавить, у OpenAI есть GitHub и там есть исходный код второй версии чат GPT. а третья версия заархивирована и не обновлялась с 2020 года. А там еще недавно появились новости, что скоро может выйти четвертая версия чат GPT. Ну и собственно, думаю, никому не нужно объяснять, что это за чат GPT такой и какой он умный. Те же самые Google, Microsoft, Amazon, Meta, ну и, наверное, много кто еще, захотели повторить чат GPT и насоздавали кучу своих умных чат-ботов. Если OpenAI все же не откроет исходный код своего чат-бота, то будет грустно. Ведь искусственный интеллект с закрытыми исходными кодами – это плохо. Я думаю, многие согласятся, что тот же Stable Diffusion, который рисует рисунки, и который с открытым исходным кодом, превосходит проприетарные рисовальные ИИ. Особенно если взять в учет форки Stable Diffusion, которые натренированы генерировать картинки в определенном стиле. Вот тут на экране сейчас по идее должен быть пример с разными форками Stable Diffusion. По крайней мере, если я не ошибаюсь, на этом сайте в основном форки Stable Diffusion публикуют. Некоторые форки прям настолько красиво генерируют рисунки, что сложно понять, кто это сделал – человек или искусственный интеллект. А, кстати, в комментариях под моими видео некоторые люди предлагали добавить донаты, вот мне и захотелось их добавить. Рекламу добавлять в видео мне не хочется, да ее никто и не заказывает. Поэтому это не лучший вариант. Создавать патреон мне лень, поэтому у меня теперь есть кнопка спонсорства на YouTube. Я не знаю, хорошо оно работает или нет, но я надеюсь, что такой способ должен иметь хорошую интеграцию с самим Ютабом. Например, всем спонсорам выдается специальный значок, который будет показываться рядом с именем спонсоров в комментариях. Этот значок меняется в зависимости от того, как долго человек спонсирует канал. Еще спонсорам даются вот такие эмоджи. Ну и в зависимости от того, какой из трех вариантов спонсорства кто выберет, можно получить доступ к опросам только для спонсоров, сообщество только для спонсоров и указывание имени спонсоров в титрах в конце роликов. Это, кстати, в том случае, если ролики вообще будут выходить. Что могу сказать? В зависимости от того, будет ли у меня много спонсоров или нет, зависит то, будут ли выходить ролики, потому что люди все же были правы. Делать видео на одном только энтузиазме и бомжевать – это такое себе удовольствие. Алекс, точнее автор канала BabyVogue, он выпускает видео довольно редко, при этом они у него длятся, в среднем 2-3 минуты. Вы, кстати, знали, что меня кто-то задеанонил еще в прошлом году, но я буду продолжать выдавать себя за аниме-кошко девочку на ютабе. Я панк, мне пох. Многие знают, что Бэйби это мужик с красивым пузом, точнее с волосатым, и зовут его Алекс. Только у него, конечно же, голосовой бот, куда круче, чем у меня. А я со своим много мучаюсь, и звучит оно так себе. Если не ошибаюсь, он использует проприетарную систему Amazon Polly. А тот селера, что использую я, не обновляет уже целый год – мне, конечно, нравятся штуки, так называемая speech-to-speech -speech система, когда говоришь микрофон, а оно его заменяет на другой в реальном времени, при этом делая паузы и все вот подобное, таким же, как у тебя. Например, Voice AI и Resample AI работают таким образом. Вот пример. Но это все проприетарные штуки и работает все оно адекватно только с английским и японским языком. Хотелось бы, чтобы что-то подобное было с открытым исходным кодом, поддерживало бы украинскую и ручку, и английскую одновременно, было бы прям круто. Можно было бы стать юбером трапом Опять руки ломаются. Кстати, игра на экране, это Don't Starve Together. Я извиняюсь, просто при написании текста в голову эта песня пришла. Я в целом помешанный человек на музыке, очень люблю музыку, и особенно французскую. Кстати, если хотите послушать то, что нравится мне, можете заценить Дафт Панк. Также зацените Justice. Если хотите послушать электронную классику, то послушайте группу Крафтверк. Они писали электронную музыку еще с 70-х годов. А среди музыки в ретро-стиле советую Мича Мардера. Ну вот, побазарили мы о музыке, а теперь по побазарим о том, что искусственный интеллект тоже умеет писать музыку. Если роботские мозги уже умеют рисовать что-то подобное, что выглядит красиво и не вызывает отторжения, то с музыкой ситуация, конечно, совсем другая на данный момент. Кстати, сейчас на фоне играет музыка, которая была сгенерирована лично мною с помощью нейросети под названием Mewbert. Сгенерировано это было еще в прошлом году. И в некоторых моих роликах использовалась музыка, сделанная с помощью этой нейросети. Оно более или менее норм генерирует только электронную музыку, а вот какой-то джаз или что-то акустическое получается плохо. Также нельзя сделать так, чтобы оно скопировало стиль какого-то музыканта, по типу как это делает Stable diffusion. Но когда это или какая-то другая нейросеть это научится, то в Spotify, SoundCloud, Bandcamp и подобных сервисах, скорее всего, будут подобные повстания музыкантов против искусственного интеллекта, как это уже происходило на ArtStation. Но вы сами знаете, что корпорациям наплевать на это или насрать тем, кто делает контент с помощью ИИ. Ну и тем, кто зарабатывает кучу маней на том, что делают нейросети. По этой причине я считаю, что нейросети должны распространяться с открытым исходным кодом, а не быть чем-то проприетарным. Ведь по сути, проприетарный искусственный интеллект – это как какой-то секс-раб, которого закрыли в коробке и не выпускают. Кстати, с помощью Миберт мне все же удалось что-то джазовое сделать, что звучит непротивно. Если кто не знает, там нужно написать текст, и на основе этого текста оно генерирует музыку. То, что играет сейчас на фоне, было сгенерировано на основе этого текста. Да, тут много рандомного, и по звучанию совсем не похоже на запрос. А вот текст для того джазового трека, ща, слушайте. Согласитесь, звучит прикольно. Удивительно, что ИИ так умеет. Вообще, я признаюсь, вот сейчас по чесноку. Это видео должно изначально было быть о том, что меня теперь можно отспонсировать. Но мне стыдно делать подобное, поэтому получился такой видос с рассуждениями про искусственный интеллект. Ведь мои видео, по сути, создаются при помощи искусственного интеллекта, текст ведь озвучивает не человек, а робот. В общем, я думаю, что на этом можно кончать. Дня, пока Всем добра. И побольше помидоров.